Во-первых, сузависимость. Меня однажды это впечатлило озарение о том, что самые прекрасные вещи создаются из прихоти, из избытка. Слушайте внимательно, может быть, это первый раз слышите, но это восхитительная мысль. Потому что если я иду в отношения, чтобы закрыть вот это материальное положение, квартирный вопрос получить статус замужней женщины и красиво выходить с выводком детей в парке, показывать, какая мы семья, У вас не получилось, завидуйте нам. То есть, когда идет определенное, такое прям вот устойчивое продавливание какой-то потребности через партнера, то даже если вы ее в какой-то момент достигнете, хочу тут напомнить, что достигнутое желание умирает, оно заканчивается как смысл. И получается, что самое красивое отношение делается из прихоти. А побочным эффектом является уже и совместный быт, и семья, и подарки взаимодвижных друг. Друга. Мы тогда идем в отношения из избытка. Потому что я могу даже недостатки этого милого человека принимать. И поэтому я могу как и авансом, смотрите, из избытка, я авансом могу ему много чего простить. Принять его несовершенство. И мне так вот как-то нравится его свойство, качество, выбирать его как свидетеля своей жизни, быть свидетелем его жизни. Это прихоть. И вот как ни странно, в отличие от рабочих функциональных отношений, в отношениях человеческих, любовных, самое ценное это состояние. Если я туда иду из избыткой, из состояния, из счастья, и мне так много счастья, что мне хочется эту радость разделить, как хорошая хозяйка или кулинарка хочет... Пригласить гостей, угостить своим кулинарным блюдом. Вот угося, она и сама поест, будет вкусно. Но если придет а еще и гостей добрый десяток, а еще это на свадьбу и на праздник, она потом эти торты будет делать это вот, по интернету и продавать на все праздники. То есть желание делиться, создает ценность, и ты ее получишь обратно. Ну, тут девушка написала она, а я думала, что я своей любовью его как вот расколдую. Мои прекрасные. А тут я вспоминаю сказкотерапию «Красавица и чудовище». Каждая девушка должна хотя бы раз в жизни полюбить крокодилы, Смотреть его глаза бездонные, мечтать о том, как они будут видеть гнезда и научиться это делать в илистом берегах. Вот, и видеть в глазах рептилий бездонный океан. То есть «Красавица чудовище» – это такой прекрасный сценарий о том, что никому не удалось, все шарахались от этого замка, от этих вот сильных харизматичных качеств, этого харизматика, потому что деспотичные люди харизматичны. На самом деле их скрытая задача – научить э, притянувшуюся девушку здоровому эгоизму. Поэтому она притягивает такого вот нездорового эгоизма, эгоиста, в котором эгоизма с перебором, называется «я еще тебе, дорогая, его готова отсыпать, у меня его столько учить», а она говорит «нет, я сделаю тебя белым и пушистым, и ты станешь альтруистом». То есть она приходит со своими ценностями, амбициями, но она не знает, что ее, по сути, не неокортекс, верхний мозг, а лимбическая система эмоциональная, восхищена его поведением, может быть, наглым, смелым, в духе «а что, так можно было?» И, с одной стороны, одна часть ее энергетическая очарована его нетипичным поведением. В ландшафтах ее воспитания так себя не ведут, не воспитывают. Она восхищена. Почему? Хорошие девочки любят плохих мальчиков. Отличницы любят негодяев отпетых. Вот об этом много романтики, фильмов снято, вы знаете, эти истории. Потому что тайна, окажется, боже мой, можно жить совершенно из тени, наизнанку. У него же получается. Но, в она воспитана Восхищена вот этим, но воспитана, противоположно, так как раз была оговорка, воспитана тем, что ну, хорошие же люди так себя с ним идут. И когда она сдалека очаровывается его харизмой, она притягивается, говорит, ух ты, хочу поближе рассмотреть это чудовище. Но когда она становится близко, встречаются два интеллекта. Две коробочки, неокортекса, головы и уже воспитательного всего вот этого контента. И она начинает говорить, ну так же и нельзя. То есть, по сути, как вот провокация духа идет. Я тебя воспитаю, как Мальвина. Ты будешь хорошим мальчиком. Я тебя воспитаю своей любовью. А у него цели такой нет. Понимаете? Он не заказывал перевоспитание. Он не выбирал женщину, чтобы измениться. Напротив. Он ее выбрал для того, чтобы быть собой ему было удобно. Вот так и отсюда получается капкан, в который попадает такая красивая принцесса душечка, хорошая девочка правильно воспитанная она вдруг со своими ценностями приходит за этими дарами к человеку как бесит перед свиньями. она пытается его накормить вот той едой, которую он не ест он к этому не привык и у нее большая боль разочарование. То есть потому что он ее как раз и воспринимает как терпящий вот это все Ему менять ничего не надо. Мужчина не впрок живет, это женщина выбирает с прицелом в будущее. Женщина корыстна, потому что от любви бывают дети, а дети растут много лет. Вспоминаем вот эту серийную моногамию. Первый кризис брака 3,5 года, второй 7 лет, потому что 3,5 года прекрасное время, чтобы деточка успела стать на свои ножки, и у мамы две ручки освободились. Поэтому часто в семьях рожают второго ребенка, чтобы продолжать сохранять связь семьи следующим ребенком. И потом еще заходят на еще один круг три с половиной года, получается 7 лет. Кризис брака. Уже двое деточек ножками ходят, у мамы ручки освободились. И гормонально уже скрепы не так работают. Знаете? То есть хорошо, когда люди еще живут в общее будущее, общий смысл их скрепляет. Это держит отношения. Но плохо, когда этот общий смысл «я буду тебя менять». Тогда это ее смысл, он его не покупал, она не продала ему эту идею стать лучше.